Добрый вечер, дорогие друзья, дорогие зрители. С вами Институт информационных технологий и интеллектуальных систем Казанского университета Инсталайф. Меня зовут Михаил Абрамский, я директор института, и сегодня я в очень новой немножко для меня, но очень волнительной роли ведущего этого Инсталайфа. И сегодня мы решили немножко отойти от традиционного формата мероприятия, и мы решили пригласить сюда тех представителей той отрасли, куда выпускники нашего института э, уходят. Э, они приходят туда еще со студенческой скамьи в процессе студентов, но потом уже становятся полноценными участниками компании. У нас сегодня в гостях э, представители ведущих компаний э, «Казани». И мы поговорим с ними, разрешили мне представить их. Э, Роман Третьяков, начальник регионального центра разработки Казани департамент информационной технологии Банка России. Роман, спасибо, что вы пришли. Була Ганиевс, основатель и управляющий партнер группы корпораций технократий, группы компаний. Еще один наш коллега Артемий Морозов в Уркуте отдела бэкэнд-разработки компании «Симберсофт» подойдет попозже. Ну что ж, давайте начнем. Мы будем сегодня как раз и говорить о том, кем будут становиться будущие студенты, и это наше послание нашим тоже будущим студентам, которые только собираются поступать в Казанский университет, ну и к нам в институт. Коллеги, вот первый вопрос, все-таки это не сегодня нашего института. Вот расскажите, пожалуйста, как все-таки вы нашли э, ИТИС, или как э, мы нашли друг друга, в каком формате происходит ваше, вза ваше взаимодействие? Зачем вам нужны студенты ИТИСа в вашей непосредственной работе? Это Роман, предлагаю начать с вас. Большое спасибо. Но на самом деле в моем коллективе, вот мой коллектив он представлен порядка 150 сотрудниками в городе Казань. Да? Из них около 50 они закончили КФУ. Вот. И многие из ребят, которые у нас трудятся, они уже являются либо выпускниками, либо студентами ИТИС. Вот. Первое, мое знакомство с ТИС произошло так, что ко мне пришел один из моих сотрудников и попросил оценить его магистрскую работу. Вот. Я заинтересовался у него, что это за, грубо говоря, факультет такой, чем они там занимаются, и начали налаживать уже наши контакты. То есть пришли в гости к вам, познакомились. Вот. После этого посетили несколько студенческих конференций, ну, начали брать к себе дипломников, на написание дипломов. Сейчас нам буквально 8 стажеров уже выйдут из числа ваших студентов, которые находятся на 4-3 курсе обучения. Ну вот как-то так потихонечку, собственно, и общаемся. Некоторые из наших сотрудников являются по совместительству у вас преподавателями. За что мы вам очень благодарны. Ну, и, наверное, из преимуществ сказать, почему мы к себе берем студентов, да, вот, ну, во-первых, молодые специалисты – это люди, которые, так скажем, с, не, с открытым сознанием способны принести что-то новое, да, показать на те процессы, которые, может быть, у нас несовершенны, задать вопросы, а почему это работает именно так, а не как иначе, вот, и второй момент – все-таки специалисты, которые уже занимают руководящие должности, либо достаточно высокие должности, для них возможность кого-то обучить – это является некой точкой профессионального развития. Собственно, поэтому мы Ребят к себе и берем. Спасибо большое, Роман Пулат. Всем привет. Да, спасибо, что пригласили. На самом деле такой не думаю, что это будет сложный вопрос, потому что у меня в голове как будто идти спрос всегда существовал. Просто вот как бы настолько мы срослись, что мне кажется, всегда существовал. В этом ИТИС. году нам между прочим будет 10 лет. Да, да, удивительно. Я кстати в этом нет, в том году был, был 10 лет, как я закончил университет. То есть я заканчивал КГУ и ВМК еще когда. то Это настолько динозавр, да? Вот, а, ну, по-моему, познакомились, была забавная ситуация, к нам один, ну, услышав разговор еще на кухне, устроился парень, он говорит, прикиньте, есть парень, который написал заявление, типа, ВМК, что, типа, я забираю заявление на подачу документов и перехожу, типа, в ИТИС. Прикольно, типа, что за, что за такой университет. Потом, собственно, как-то я не акцентировал внимание на этом, потом узнал, что ты, собственно, присоединился к университету, потом узнал, что кто такой, собственно, Айрат Фаридович Хасьянов да, в свое время. И как-то захотелось познакомиться. Для справки наши слушатели, это Айрат Фаридович – это первый директор а ИТИСа с 2011 -го года, вот до 2012 он был у руля. Я продолжил его путь. Да, собственно, тогда мы познакомились, и меня эта концепция, она просто, ну, мне показалась она революционной и крутой, то, что действительно вы как бы приглашали компании к вообще образовательному процессу, потому что для нас это была большая главная боль, что... Ну, фактически ты учишься, человек тебе приходит и ну, типа вообще какую-то супер базу знает, но в принципе программировать надо учить заново как будто. И здесь возможность включиться в этот этап где-то не сначала, а в середине образовательного процесса и сделать так, чтобы те ребята, которые к тебе выходят, были действительно более подготовлены к той работе, которая предстоит. Ну, мне кажется, это крутейшая вообще революция в образовании, которая в Казани произошла, так что респект всем. Это Спасибо. Кита. Спасибо большое за оценку наших студентов. Вот Хотелось бы как раз-таки проговорить про сферу, да, потому что сейчас, учат, сейчас нас слушают, я надеюсь, старшеклассники 10-11 класс. Вот я только что приехал с IT-лицей, где открывался региональный этап Олимпиады по информатике. То есть вы, поступив, попадете в среду, которая всегда динамично развивалась. То есть технологии каждый год, получает какое-то новое слово, и часто бывает, что уже существующим сотрудникам приходится переучиваться, то есть переобучение – это наша постоянная задача, то есть, на самом деле, образование для вас даже с окончанием университета не закончится, в компаниях будет вас регулярно. Вы и доучиваться будете, будет повышение квалификации проходить, какие-то еще тренинги. Так вот, все-таки, коллегам вопрос, как вот все-таки для наших слушателей, как бы вы описали перспективные профессии в IT-сфере сейчас, то есть кем можно быть, потому что многие считают, что поступая в it они будут становиться программистами. Конечно же, это одна из основных наших профессий, но все-таки кем еще можно работать, кроме этого, и каким, если программистом или разработчиком, то каким, вот. И все-таки, что нам, наверное, стоит ждать через четыре года, через пять лет, когда уже выпустятся те, кто сейчас к нам поступит вот в этом календарном году? Влад, начну с тебя. Окей. Okay. Ну да, интересный, конечно, вопрос. В принципе, довольно много, мне кажется, рассуждений на эту тему таких хайповых, вокруг того, что там, искусственный интеллект меняет нашу жизнь различные технологии. Я бы какой-то, мне кажется, более глобальный тренд на какой-то более глобальный тренд обратил внимание, что если, ну, по крайней мере, в бизнес-среде такое происходит, если раньше к IT, к программированию, к технологиям относились как к какой-то такой изолированной структуре, то есть вот эти IT-отделы в корпорациях, да, какие-то там задроты в очках э, с дырявыми свитерами, в общем, какие-то непонятные, с ними в целом не общается основная компания, то IT теперь становится core-функцией, основной функцией. Сначала это стало для банков, потом стало для телекомов. Теперь IT становится основной функцией вообще во всех бизнесах, неважно, это нефтянка, сельское хозяйство и прочее. То есть IT из, изолиров... из какой-то изолированной функции становится кросс-функцией, то есть как язык. То есть оно просто пронизывает абсолютно все. Поэтому, говоря о том, что кем вы станете или кем можно стать через несколько лет, мне кажется, что можно брать примерно любую динамично развивающуюся индустрию, например, там, биотехнологии там, или физику, там, или науку, да вообще любую сферу, там, ритейл, неважно, и пробовать добавлять туда цифровые технологии. И вот где-то на этом стыке примерно везде происходит очень много всего интересного, потому что вот этот подрывной эффект, Дизраптив такой эффект, собственно, цифровых технологий, он только наращивает, собственно, свои силы, поэтому, если вам, например, нравится, мне кажется, биология там, или что-то угодно, как бы, если вы заканчиваете там ити, то есть как бы, вот в какой-то прикладной сфере вы примерно в любой сфере можете найти, потому что понимание технологий – это как какой-то основополагающий скилл, основополагающий принцип, важный, вне зависимости от той среды, в которой вы работаете. Вот, я не знаю, Спасибо. я, может быть, <связать> обще ответил, но хочется... в целом я действительно в это верю. Спасибо. Хочешь сказать, во-первых, что биологические науки тоже немалую роль играют и для ИТИСа, и для университета в целом. В университете целое направление – это биомедицина, у нас есть медицинский кластер, собственная клиника университетская. И в то же время в ИТИСе у нас есть группа научная Макса Таланова, которая занимается как раз-таки, в лабораториях называется нейроморфное вычислением, нейросимуляцией. то есть они занимаются как раз-таки вещами на стыке, биологии, нейробиологии и цифровых технологий. И Таким образом, наши студенты тоже являются участниками научных проектов больших университетских. Они остаются программистами, разработчиками, архитекторами, но в то же время они получают вот то, что называется междисциплинарностью, что является, в принципе, фишкой университета. Так что спасибо за отсылку к биологии. Как раз-таки удалось осветить что-то еще. Роман, какой у вас? Да. Присоединюсь, наверное, к Булату. Отдельно хочу что отметить? То, что если посмотреть на изменения и капитализацию роста разли... ну, различных секторов в экономике, то можно увидеть, как за 10 лет, собственно, эти компании выросли, и практически все места в топе, и, наверное, в сотни самых крупнейших компаний сейчас большой кусок занимают именно компании, в которых очень большая IT-составляющая. Да? Вот. И конкретная фишка Тиса заключается в том, что студенты, которые туда приходят учиться, они практически с первого-второго курса начинают щупать руками те технологии, которые применяются у партнеров ИТИСа, то есть трудоустраиваются в компании, либо идут учиться в лаборатории, открытые на базе ИТИСа. И, собственно, это позволяет не, не иметь лак между теоретическими знаниями и практическими знаниями. Да? То есть что будет там через 4 года, сложно сказать. Я боюсь, если сейчас это озвучим, через 4 года это устареет. Но вот сама методика того, что придя на обучение ты начинаешь получать и теоретические и практические знания практически с первого года обучения, вот это действительно на самом деле классно. Вот. Что хотел отдельно добавить, технологии на самом деле очень быстро меняются, но вот подход ИТИСа в том плане, что попробуй сделать сам, да, пойди научись, если тебе надо, мы тебе расскажем, это здорово, потому что у студентов возникает понимание того, что необходимо, во-первых, уметь работать самому, делать работу, и во-вторых, собственно, искать информацию, применять эту информацию и непрерывно развиваться вот если смотреть за прогрессом ребят которые закончили тис в моей компании видно что коллеги достаточно очень быстро прогрессирует развиваются и порой даже уходят в другие компании работать на более конкурентные предложения вот к нашим партнерам, например рядом сидящим несколько ребят наших ушло потому что действительно очень быстро прокачались да и в тисе и у нас вот весь коротко то так Коллеги, у меня тут план есть вопросов, но что-то хочется сейчас задать. А вот расскажите про такую вещь, которая тоже ждет наших выпускников, про корпоративную культуру IT-компаний, она же все-таки разная. Вот какая она бывает, какая она, например, в технократе, или какая она у вас в департаменте или просто в Банке России. То есть все равно мы говорим, что люди работают разные. То есть какую, какие модели им ждать, корпоративной культуры, то есть как, что, что, что, кто их будет окружать, какие коллеги, нужно быть собранным, будет ли дресс-код. Вот, э, Роман, э, видите, даже ви можно по коллегам видеть различия, в в дресс-код. На самом сегодняшний... деле, я сегодня хотел просто хорошо выглядеть, поэтому одел рубашку. Я не помню, когда я в последний раз одевал, тем более, с учетом того, что сейчас у нас пандемия и удаленная работа. вот Если говорить про Банк России, то в целом, если посмотреть, так скажем, Банк России сильно начинает меняться. То есть, во-первых, появляются новые сервисы, которые становятся доступны и... Обычным гражданам, такие как система быстрых платежей, когда вы можете денежные средства перевести из одного банка в другой без комиссии практически моментально, да, к слову говоря, мы в этом проекте принимали непосредственное участие. Сейчас вот идет проект по созданию цифрового рубля, да, то есть там аналога криптовалют, вот, что тоже достаточно интересно. И этими проектами занимается собственно непосредственно мой коллектив. Что сказать, да, то есть если раньше даже вот 2-3 года назад я бы мог сказать, что у нас достаточно огромный лак с какими-то коммерческими компаниями, то сейчас собственно подходы меняются. Во-первых, меняются подходы и к оплате премированию сотрудников, и к организации рабочего времени и пространства. Сейчас большинство моего коллектива, например, ушло на удаленную работу. Вот, если вспомнить год назад, это практически было нереально. Вот, что касается корпоративной культуры, у нас есть определенные в компании ценности, да, базовый из них это является профессионализм, уважение и сотрудничество и честность, да, в общем-то, плюс служение обществу, это такая как бы совсем корпоративная история. Что мы ценим в наших сотрудниках? Да, это собственно, люди, которые действительно должны быть нацелены на результат своей работы, то есть работать для того, чтобы видеть определенную цель и ее достигать. Собственно, профессионально совершенствоваться и все-таки чувствовать себя частью команды и работать вот так, скажем, внутри команды. Если коротко, не знаю, ответил, не ответил. Поэтому вполне. Чтобы... Спасибо, спасибо большое, Влад. Спасибо. Да, по поводу культуры, мне кажется, мы в этом плане действительно очень большое внимание не уделяем, потому что очень важно в компанию интегрировать ребят не только, собственно, там технологически прокачанных, но и, скажем, которые культурно подходят, да, чтобы, собственно, не разбалансировала компания. У нас очень большой акцент этом. У нас есть там ну, своя такая маленькая Библия, где есть 10 заповедей технократа. Ребята проходят определенный обрат посвящение. У нас есть такое, как в мини-культе, определенное количество ритуалов вокруг всего этого. Но если упростить, наверное, можно сказать, что технократия внутри культивирует прогресс и культивирует мастерство, потому что само там, технократия, да, как с греческого технокрация, это власть искусства, угу. это не власть технологий, это власть да. мастеров, культ Гефеста, культ Гермеса, то есть который еще в свое время тогда культивировался в древности. И то есть, для нас абсолютно неважно, там, действительно, сколько вам лет, какая у вас сексуальная ориентация, там, цвет кожи и вообще все, что угодно. То есть если вы профессионал, то есть единственное, что нас интересует, это ваше стремление максимально Быстро прогрессировать, максимальное желание и какая-то интенция к тому, чтобы работать с передовыми технологиями, максимальное желание, чтобы помогать вместе с нами, наших клиентов, как бы иногда помогать им двигаться в будущее, иногда выдирать и вытаскивать в это самое будущее. Поэтому мы для фанатиков технологий, да, мы любим таких. Спасибо. Я немножко э, возьму паузу. У нас есть э, вопросы, которые к нам приходят и в комментариях. Вот мы и заранее тоже собирали вопросы из Инстаграма. Немножко все-таки, чтобы удовлетворить э, э, фактическими данными да, про поступление к нам. Напоминаю, что нам сдавать, вам, точнее, сдавать для поступления к нам математику, информатику и русский язык. Математика должна быть профильной. Минимальное количество баллов, которые нужно набрать, заранее неизвестно, но как бы минимальные баллы есть, но стоит ориентироваться на проходные баллы прошлого года. В прошлом году проходные баллы составили 263 на бюджет и 246 на грант. Что такое грант? Грант это как раз таки вот то формат сотрудничества между Республикой Татарстан, ИТИСом и компаниями в том числе, студенты, которые получают грант, это контрактные студенты, но платят за них не родители, не они сами, платят за них Республика Татарстан, и за это студенты должны после окончания ИТИСа, бакалавриата нашего, отработать энное количество лет, сколько они получали грант в одной из IT-компаний, которые зарегистрированы на территории э, Республики Татарстан, Собственно, краски технократия и вот... Э, э, Региональные центры разработки Банка России такими компаниями являются. Соответственно, прийти туда, получать там белую зарплату. Тоже коллеги не будут соврать, что кроме того, что в компании люди, сотрудники получают от компании денежку, компания еще за этих сотрудников платит и налоги с этих сумм, уходят в республику и пенсионное отчисления. Вот, собственно, за счет этих отчислений происходит возврат суммы гранта, то есть ничего не нужно делать нашему студенту-грантовику, кроме того, что он просто э, работает несколько лет в компании. Но если ему там нравится, так тем более. Эм, также хочется сказать, собственно, когда происходит знакомство с компаниями. Оно происходит э, еще на первом курсе, на летней практике. То есть у нас как устроено наше э, образование. Э, первый год у нас идет количество математических предметов, плюс базовая информатика, алгоритмы структуры данных, и летом у нас есть летняя практика, где наши лаборатории, лаборатории некоторых наших компаний принимают наших студентов. На втором курсе как раз-таки у нас начинаются так называемые курсы по выбору, и эти курсы по выбору, они как раз-таки специализирует вас. То есть там вы выбираете веб-разработка, Python, Django, PHP, JS, это Java, .NET, это мобильная разработка, Android и iOS, это C++ для робототехники, это Game Dev. И вот через эти курсы по выбору постепенно на втором курсе студент получает некоторые профили. А уже как раз-таки в конце второго курса и наша определенная позиция заключается в том, что наш второкурсник — это как раз-таки такой вот, ну, почти джуниор-разработчик. Кстати, вот как раз-таки хотелось бы спросить коллега, какие вот самые молодые к вам ребята приходили на работу, которых вы брали? Соответственно, перед тем, как я слово дам, я рад приветствовать подошедшего к нам как раз-таки из провок Артемия Морозова, руководитель отдела бэкэнд-разработки в городе Казань компании Simbirsoft. И вот как раз-таки сейчас вопрос, который я с Артемием начну. Вот с какого курса приходили студенты, студенты вашу компанию, когда вы готовы были их брать на полную ставку или только на парт-тайм? То есть в чем плюсы и минусы именно студента разработчика когда он приходит, еще, только, еще совмещая, в принципе, его работу э в компании с учебой в университете? Вот, э Артемий, если уж я не сильно вас остал врасплох вопросом, то давайте начнем с вас. Вообще наиболее чаще встречающиеся ситуации, когда к нам приходят выпускники, ну, студенты 3-4 курса, но нередко те, кто заканчивают второй курс, они уже успешно трудоустраиваются, работают у нас. Я, кстати, сам после второго курса, в принципе, пошел работать. На моей памяти был случай, когда к нам пришел выпускник школы, который сразу хотел трудоустроиться, минув вуз. К сожалению, на тот момент, или к счастью, мы не готовы были рассмотреть его в найм, потому что... Мы все-таки решили, что, скорее всего, человеку будет интересно и важно все-таки сначала получить высшее образование, ну, хотя бы закончить первый курс. А, насколько я знаю, у нас есть те, кто закончил первый курс и уже работают у нас, но это, скорее, исключение. Спасибо. Влад? Слушайте, ну, вот я помню как-то безумно талантливую пару айосников, да, собственно, Никита, Наташа, даже если вот сейчас вот они видят меня, то есть, мне кажется, они пришли к нам на втором курсе, на втором, и они тогда работали под неким сопровождением наших лидов, разумеется, то есть как бы какой-то есть определенный процесс интеграции ребят в компанию, разумеется, там, но они, вот я помню, прямо буквально через короткий промежуток времени мы их прямо начали пускать в продакшн проекты, потому что ребята были очень талантливы, то есть они, как бы, действительно, там, второй курс, они уже разбирались и программировали, понятно, что в каком-то конкретном технологической парадигме, там, конкретно там iOS-разработка и прочее, да, вот, но ребята прямо со второго курса начали работать на продакшн-проекте, получать зарплату хорошую там год. целом. Вот. Для наших тоже слушателей все-таки нас слушают те, кому предстоит только услышать наш жаргон. То есть лиды, имеется в виду это старшие разработчики, которые являются тем лидами или тех-лидами, которые сопровождают работу младших разработчиков или начинающих которых мы называем junior разработчик отсюда слово джун. Продакшн, uh, упомянутый Булатом, uh, это тоже это важная тема, вот все, все коллеги, его продакшн. Да. Что такое продакшн? Это рабочая версия, также называют это часто боевой версией. Uh, это то место, где находятся клиенты. То есть, когда вот вы, например, заходите в uh, приложение, допустим, это яндекс Яндекс.Еда, вот это есть продакшн. То есть, вот, вот тут вот должно все работать просто с иголочки. Есть, разумеется, еще и промежуточные версии, это стейджинг-версия, это при просто <связать> и другая тестовая версия какая-то. И вот э, куча очень э, шуток связанных с продакшеном, которые некоторые из них нельзя сказать в прямом эфире, э, любого места, да, даже просто инстаграм-трансляции. Да? Но то, что продакшн должен, это стабильная вещь, которая должна всегда работать. И вот, собственно, э, когда Булат говорил про то, что ребята работали в продакшен-проекте, означает, что их допускали, то есть им доверяли то, что код, который они пишут, в принципе, попадает в конечные приложения пользователей. Роман, что насчет студентов, да, с каких курсов? Третий, четвертый курс. У нас в основном получается так, есть определенные регламенты внутри компании, то есть раньше третьего курса мы, к сожалению, студентов взять не можем. Вот. Но, тем не менее, ребят, которых мы брали, уже достаточно с высоким уровнем подготовки, действительно, как и Булат говорит, доверяли реализацию отдельных, конечно, под кураторством более старших специалистов, но все-таки ребята уже были способны отдельные куски функциональности реализовывать, и это все дело внедрялось и работало также в промышленной среде. Вот. Один из студентов, ему была вообще поручена, в принципе, достаточно сложная изолированная задача, и он самостоятельно с ней справился». Я не верил, честно, но получилось все супер. Очень хорошо. Приятно просто слушать такие истории успеха студентов. Вот, кстати, про историю успеха Артемий пропустил вопрос, он был первым. Расскажите, пожалуйста, как вот мы нашли друг друга, как Симберсофт стал партнером ИТИСа. Я-то эту историю знаю, но для наших тоже зрителей в нашем эфире. И, собственно, почему студенты ИТИСа привлекательны для вас, почему вы готовы брать их на работу, в том числе ну, и на втором, третьем курсе, что как бы их характерно отличает. почему, собственно, надо прийти в ETS, чтобы учиться и, возможно, потом прийти работать в компании Sympersoft. Вообще, наше знакомство началось, по-моему, пару лет назад. На Java Day один из наших руководителей познакомился с вами, и, собственно, с тех пор мы начали сотрудничать. Регулярно участвуем в мероприятиях, организуемых ETS, таких как конференции Java Day, .NET Day. Также мы берем студентов на практику, на летнюю. Так что, если кому будет интересно, вдруг кто-то слышит. <смех> и с тех пор наше сотрудничество продолжает развиваться. На последней конференции Java Day мы выступили в качестве спонсора, и также я выступал с докладом. В дальнейшем, я думаю, еще много различных тесных контактов будет происходить. А по поводу студентов ИТИСа, на самом деле, сам я родом из Ульяновска, и приехав примерно полтора года в Казань, я на самом деле был немножко поражен качеством подготовки и уровнем студентов ИТИСа. Помню себя выпускником университета и сравнивая с студентами второго, третьего, четвертого курса, я удивлялся, насколько ребят хорошо потянутые хардскиллы, именно те, которые нужны в профессиональной и в коммерческой разработке. Потому что, когда я учился в университете, у меня было очень много фундаментальных знаний, за что большое спасибо моему, моему универу. Насколько я знаю, идтису еще удается своим студентам донести не только фундаментальные знания, но и те актуальные технологии, которыми применяются в продакшн-коде, можно так сказать. На все ли вопросы я ответил. Да, пользуюсь как раз-таки э, тем, что вы сказали, что вы э, приехали перее, переехали из Ульяновска, хотел бы как раз-таки для наших зрителей сказать немножко про иногородних студентов, которых мы очень ждем. Кстати, эта грантовая программа, о которой я говорил, она доступна всем э, гражданам нашей страны, то есть независимо от того, где вы прописаны. Соответственно... Э, у нас в зале Ситарина Александровна, Максимова, я прошу вас мне что рукой махать, если я вдруг что-то совсем неправильно говорю. Но все-таки дело в том, что все наши первокурсники всем им предоставляется общежитие. Они живут в деревне Универсиады. Этот кампус был построен для спортсменов, потом он был отдан спортсменов Универсиады, потом он был отдан университету. Соответственно, там очень здорово, как раз-таки вот только что оттуда IT-лицей тоже находится на территории деревни Универсиады. Можно фотографию посмотреть в интернете. Был также вопрос, который нам задавался, это э, можно ли к нам перевестись из другого вуза или института. Речь идет только про коммерческие места, да, то есть на бюджет у нас они всегда закрыты, потому что когда бюджетное место освобождается почему-то, то, то пусть решение специальной комиссии, общеуниверситетской, часть контрактников переводится в свободные бюджетные места, но есть такая вещь, академическая разница. Вот ее надо закрывать, и в принципе необходимо принять решение, готовы ли вы ради того, чтобы переводиться, сдавать там, 5, 8, иногда 15 экзаменов и зачетов, чтобы чтобы стать студентом нашего института и Казанского федерального университета. А вот вопрос, можно ли поступить на магистра, вот магистратура тоже вторая ступень образования, если бакалавриат был закончен в гуманитарном ВУЗе, знаете, в принципе, если вы сдадите вступительный экзамен, мы вас очень ждем, мы каждого нашего магистранта пытаемся как-то сопровождать, если у него есть вопросы, мы стараемся на них отвечать, приглашать на занятия вместе с бакалаврами, чтобы ну, получить еще некоторые дополнительные знания, которых не хватает, так что мы ждем всех, у нас нету а, какого-то от, от, отсеивания а, выпускников, скажем так, не технических специальностей. Коллеги, ну вот мы говорили как раз-таки про требования, и вот, а, в принципе, когда мы говорили про корпоративную культуру, мы уже начали говорить про некоторые качества, и мне хотелось бы больше уйти вот в сторону а, а, компетенции. А, вот Все-таки качественный сотрудник IT-компании, да, то есть тот человек, который состоявшийся IT-шник. Вот он кто? То есть какие у него, какие вы видите в нем скиллы, компетенции, умения, навыки, может быть, даже не только речь про технические, да, но кто такой все-таки качественный сотрудник? Да что такое умеет работать? Я много говорю на некоторых двери о том, что мы должны учи учить учиться и еще и учить работать, потому что просто человек, который знает много, к сожалению, не всегда он является качественным именно сотрудником. Да. Наши, э, в принципе, любимые дела связаны с тем, что когда дедлайн 7 дней, можно в последний день успеть сделать, это очень популярно э, при обучении. Все-таки в работе это ну, не рабочая модель, Прошу прощения за тавтологию, поэтому вопрос, кто такой качественный айтишник, какие требования к так называемым еще мягким навыкам, софт-скиллам есть? Роман, начнем с вас. Небольшой как бы роллбэк хотел сделать, вот, к тому, что Михаил говорил, если все-таки вы где-то учитесь, да, на первом курсе понимаете, что вы вот стремитесь в области информационных технологий, но тот вуз, в котором вы сейчас обучаетесь, как-то вам чего-то может не додает, вот, то не бойтесь там, сдать 8 и 8, 10 экзаменов, попробовать себя и попробовать в другом месте это дело наверстать. Потому что, как говорится, после пяти лет обучения сменить профессию можно. Вот, есть другие инструменты, в том числе в городе Казани, где это можно сделать там, и школу 21, и IT-парк и так далее. Вот, но, тем не менее, это уже сложнее. Вот, возвращаясь к вопросу, кто такой настоящий профессионал, это, наверное, человек, который хочет довести дело до конца, стремится к совершенству, но знает, где эта грань. Да, вот, грань между тем, что работает и работает хорошо, и то, что можно делать бесконечно. Да? Вот, это человек, который развивает себя и развивает людей которые находятся вокруг него вот если вы находитесь внутри команды в которых, как говорится если вы самый умный в комнате вы наверное не в той комнате да вот здесь также то есть это человек который развивается сам развивает окружающих себя людей внутри команды и получает какие-то знания о членов своей команды следующий немаловажный момент в условиях того что сейчас Сначала как бы все, все шли к тому, что вот давайте сделаем открытое помещение, open space, посадим туда людей. Люди будут друг с другом, может быть, и лучше общаться, между ними не будет стены преград. Да, после этого сейчас мы видим, что очень серьезно все уходят а, в, в удаленную работу. Да? Вот. И на первый, на первый план начинают выходить такие вещи, как правильно построенная коммуникация. Да? Это не только разговор, да? то есть в прямой речи, когда мы с вами общаемся, есть контакт глаз, движения какие-то. Мы понимаем друг друга хорошо. Вот. Экран уже... Такое общение заменить не может, и поэтому встает вопрос о том, а как правильно и грамотно коммуницировать, да? вот. И человек, который умеет достаточно хорошо коммуницировать, он, в принципе, достаточно быстро начинает расти и профессионально, и начинает занимать уже в том числе какие-то небольшие координационные позиции, руководящие позиции и так далее. Вот. И следующий момент – это некая системность, да, системность мышления. То есть, во-первых, в любом случае тебе, а, нужны фундаментальные знания, без них ты в определенный момент поймешь, что все, ты достиг какого-то потолка в своем развитии, фундаментальные знания нужны. И системность в подходе к своему развитию, к выполнению должностных обязанностей и понимать все-таки, куда, зачем ты, зачем ты двигаешься. Вот. Потому что, не понимая направления, своей цели, ты не попадешь в поток, то есть ты не будешь как бы кайфовать, так скажем, на работе, ты постоянно будешь делать, думать о том, а тем ли я занимаюсь, Может, мне что-то поменять, да, в таком подвешенном состоянии находить. Вот, наверное, если коротко так. Спасибо. На самом деле, находиться в подвешенном состоянии, когда вы только начинаете путь, это нормально. То есть очень многие студенты младших курсов, даже первого курса, вот, у меня сейчас идут параллельные экзамены, и наши студенты со мной разговаривают, говорят, вот, я не знаю, все-таки, у меня такое чувство, что я вот не знаю, что я хочу. В университете какое-то время это нормально то есть как раз-таки студенту разрешено ошибиться то есть студент это и студент университета это человек которому легально есть право на ошибку что цена этой ошибки всего лишь оценка а сотруднику компании сотруднику взрослому человеку уже ошиб ошибаться нельзя цена его ошибки очень высока поэтому как раз-таки в чем еще одно преимущество обучения в университете у нас это право на ошибку вот коллеги может быть кстати я уж немножко уж этот на себя перетянул, вставлю 5 копеек. Вот мы часто говорим про хороших менеджеров проектов. И коллеги не, не дадут соврать, что. Хороший проектный менеджер это тот, у кого есть в э, портфолио заваленные проекты, проекты, которые не получились, э, проекты, которые вышли из-под контроля. И этот негативный опыт был отрефлектирован э, менеджером проекта, и он как бы стал опытнее. То есть, если у менеджера проекта 10 лет успешных проектов, у меня это вызовет э, личные вопросы. То есть, все ли хорошо, такие ли сложные проекты, которые он решал. Вот э, такая короткая ставка. Слово я дам Булату. Да, я тоже немножко так с дуги зайду к этому вопросу. Во-первых, тот опыт ТИСы, который сейчас происходит, мне кажется, тот опыт, который вообще надо масштабировать, потому что это в целом очень логичный ответ на те вызовы, которые происходят на глобальных рынках. То есть вот тайм-ту-маркет, допустим, в автомобиле, если я раньше Toyota могла себе позволить выпустить автомобиль, 10 лет делать другой автомобиль. Сейчас это невозможно. То есть как бы все пытаются сузить это количество. Собственно, рынок настолько быстро меняется, технологии настолько быстро меняют, что фактически вот та модель, где вуз мог готовить пять лет специалистов, он выходил, и он соответствовал требованию компании, которая производит, он невозможен просто потому, что невозможно так быстро менять модели образования. Да и не нужно, на самом деле. И, возможно, в каком-то смысле нас ждет ренессанс такого классического образования, где вузы фокусируются на фундаментальном образовании, там математика, философия, не знаю, там логика, какие-то действительно системные мышления. А все прикладное образование должны взять на себя компании. То есть это не только с ITСом должно происходить. Мне кажется, это может со всеми вузами, в принципе, со всеми институтами может происходить. Что круто в ITСе, да, допустим, почему мы именно на IT смотрим, хотя как бы были попытки с другими вузами воспроизвести тоже лабы. Мне кажется, это классный бренд. Я не знаю, так, почему получается, но бренд часто отражение бывает от основателей Так что вам респект что ребята, которые приходят в IT, они какие-то очень такие живые, замотивированные, то есть у них видна вот эта страсть. Мне кажется, в технологии в IT невозможно идти, с этой страсти нет. Потому что сейчас вот очень много тех, кто ринулся в технологии, потому что типа там плачет много, это на самом деле плохой конец. Это то же самое, что быть таксистом. То есть учить одну технологию и думать, что вы на ней заработаете. То есть технологии, они тоже проходят определенный цикл жизни, они также создаются, взлетают и умирают. Как бы если вы не получаете фундаментальное образование, то вы не сможете в этом рынке эффективно расти. На что мы смотрим, когда нанимаем ребят? Понятно, что есть некая идеологическая система свой-чужой, да, что человек должен там любить технологии, какой-то страстью к этому обладать, любить это. Но если мы говорим про хардовые скиллы, то мы больше смотрим на то, насколько человек инженер в широком смысле. То есть нам не так важно, насколько он конкретно разбирается в iOS разработке, в чем-то, еще в чем-то. Если мы понимаем, что человек в целом хороший инженер по типу мышления, мы знаем, что наша корпоративная система его достаточно быстро дотянет до той кондиции, которая нам нужна. Поэтому здесь, наверное, как бы стремитесь скорее в университете получать фундаментальные знания, понимать, как в целом устроены вообще любые сложные системы, там социальные, инженерные, технологические, потому что именно с точки зрения фундаментальных знаний очень сложно добрать их в онлайн-курсах и в Гугле. То есть их действительно круче добирать, находясь в там и общаясь с какими-то людьми, у которых за спиной несколько десятков лет изучения предмета. К слову сказать, говоря про модель, большое спасибо, Влад, за оценку нашего нашей модели. Как раз-таки в ней мы приглашаем э, it компании для практики, а курсы ведутся представителями университета, и часто это профильные специалисты. А, например, вот я люблю приводить а, пример, что наш один из лекторов по предмету алгеброй и геометрии, это Марат Мирзач а, профессор, а, доктор физмат-наук, Заведующий кафедрой алгебры и математической логики, вот, лектор. У него очень высокие рейтинги по его предмету, То есть, студенты это его любят. И он в то же время еще и ученый с мировым именем. В теории алгоритмов есть такая, такая теорема, которая называется критерия Арсланова. То есть он прямо на него отсылка идет Арсланов критерия. Вот. И вот он преподает у наших студентов. Для него это большая радость и вот собственно такие вдохновленные люди они тоже способны э, других э, вдохновлять хотя видите мы же говорим про эти образование но все-таки э, мы не только говорим что все все наши преподаватели это инженеры которые вот пришли сейчас уйдут писать проект все-таки мы привлекаем разных людей и в коммуникации с разными людьми появляется тот самый специалист который знает мир то есть он знает не только э, свою отрасль или конкретно вот, представить технической сферы но он знает еще и мир в целом и как раз то, что и мы можем назвать университетским IT-образованием. А теми... Я еще приплюсую вопрос, тоже один, который был. Тут вот мы говорили о том, какие перспективные профессии в IT-сфере актуальны сейчас. И, в принципе, что, может быть, если есть какие-то идеи, что мы можем ждать через 4-5 лет, потому, э, потому что студенты, поступающие сейчас, они выпускаются вот как раз через 4 года. Вот. И э, кого ждать, изменится ли что-то, как вы думаете, и в смысле хард-скиллов, и в смысле соц-скиллов? Это плюсом к вопросу тому, кто... Кого можно назвать успешным IT-специалистом? Да, да, да, да. Вообще, я зайду немножко с другой стороны. Как мне кажется, успешный IT-специалист – это тот, кто умеет решать проблемы бизнеса. И зачастую, ну, не сказать, что зачастую, но бывает так, что эти проблемы можно решить вообще без кода. И с опытом, опытный специалист – это может выявить и сказать, и тем самым сэкономив, сэкономив бизнесу деньги и время. При этом же, как мне кажется, фундаментальное образование и знание, широкий кругозор у специалиста также позволяют вовремя выявить, например, то, что задача должна решаться какой-то другой технологией, либо она более будет эффективно решаться с помощью какого-нибудь другого подхода. Это также дается фундаментального образования, и университет – это одна из тех, как мне кажется, уникальных периодов жизни, когда можно почти без каких-либо последствий попробовать различные направления. Во-первых, определить для себя, что больше нравится, фронт-энд, бэк-энд, мобайл, что угодно. Во-вторых, получить какую-то экспертизу в этом направлении, и впоследствии в работе это очень сильно пригодится. А по поводу... Актуальности технологий, если говорить про сами технологии, то очень сложно прогнозировать на какой-то период времени, что будет популярно, а что не будет. Как уже верно заметили, все технологии имеют жизненный цикл, и впоследствии что-то, что может быть хайпово актуально сейчас, через 2-3 года, может уже нигде не использоваться. Я бы больше нацеливался на какие-то направления, и, как мне кажется, те направления, которые сейчас актуальны, они через 5, и через 10 лет, скорее всего, также будут актуальны. То есть бэкэнд, frontend, мобайл-разработка, технологии, скорее всего, будут уже совершенно другие, разные библиотеки, разные фреймворки, но в целом направления и те знания, которые там закладываются в университете, они без труда позволяют выучить что-то новое и вовремя адаптироваться, и идти в ногу со временем с трендами. Достаточно я полно Да, ответил. спасибо. <свят> <свят> да. Михаил, а можно я вам вопрос задам? Да, вопрос Сколько у вас сейчас лабораторий в ИТСе получается, от разных компаний, плюс-минус? А, тут надо разделять. Есть лаборатории компании, у нас есть у нас есть компании, которые партнеры лаборатории, есть у нас именные лаборатории компании, но вот лаборатория совокупно около 25 сейчас в данный момент. Вот. вот, то есть просто я хотел к чему сказать, немножко попиарить тоже идти. Вот представляете, вы студент первого курса обучения, да, и у вас есть выбор, куда пойти, в какую из лабораторий. Одна лаборатория занимается искусственным интеллектом, вторая мобильной разработкой, третья там разработкой банковской системы и так далее, и так далее. То есть 25 вариантов. Вот вы в одно место пришли, вам, может быть, там понравилось, все отлично, не понравилось, вы можете сменить. То есть сколько вот бывает случаев, сколько студент меняет лаборатории? Бывают вот случаи, лабораториям это очень не нравится, вот, но шансы есть. и процентов может быть 10-20 меняют ее но вот когда диплом тогда некоторые пересматривают вот на самом деле к роману приходят наши студенты дипломники вот ну не, не из лаборатории, а вот именно с, от других людей, скажем так. Вот, ты готов их вести. Вот. и здесь классная история получается. То есть, в принципе, ты в целом можешь попробовать различные технологии, различные сферы, да, в которых применяются информационные технологии, понять, что тебе нравится или нет, именно уже на первом-втором году обучения, а да, не дожидаясь, когда ты там фундаментальные знания получишь, и потом сможешь куда-то трудоустроиться. Вот. У меня это строилось так, то есть я три года отучился в УЗИ, потом понял, что пора зарабатывать и начал куда-то тыкаться. Там пошел в одну сферу программировал, в другую сферу программировал и так далее и тому подобное. А здесь вот именно фишка, что ты сразу э, в ходе своего получения фундаментальных знаний можешь уже посмотреть и попробовать э, пообщаться с ребятами, которые в другой лаборатории, например, работают, они расскажут, поделятся с тобой такими впечатлениями. Вот вузах, которые по классической модели работают, то, к сожалению, не так, не так много вот и самих лабораторий такого подхода. Вот, наверное, так. Спасибо большое. На самом деле, да, общаться с другими студентами нужно, потому что вы, во-первых, ищете команды, которые в будущем будут вашими сокоманниками, единомышленниками. Вот. У нас многие студенты состоят в куче чатов. У нас есть наши официальные каналы в Телеграме, чаты с деканатом. У нас есть группа ВКонтакте для студентов. Вот. И в то же время есть еще очень много чатов, в которых я знаю просто, что они есть. Но у меня, как у сотрудника доступа Доступ Планеты, там студенты высказываются достаточно привлекательно. Отдельно, откровенно, про то, про свою жизнь в ИТИС. Вот мы уже как-то немножко двигаемся к финалу, но все-таки хотелось бы еще на одну вещь заострить внимание. Вот наш институт называется информационных технологий институт и интеллектуальных систем. Вот искусственный интеллект как раз он все-таки признается одним из главных технологических трендов в мире, да, все-таки он пока побеждает и, не буду называть, то, что у нас тоже есть, развивается, это и VR, робототехника, но даже эти сферы активно используют сам искусственный интеллект как технологию. Вот. У нас в этом году открывается магистрская программа «Liberal AI» — это свободный искусственный интеллект, который даст поступившим туда э, обзор э, технологий искусственного интеллекта в современном мире, то, как их использовать, их специалистов привлекать, как управлять такими проектами. И вот все-таки хотелось бы спросить у коллег, какая роль у искусственного интеллекта сейчас в проектах ваших компаний, вот. И э, какие специалисты нужны именно вот, э, отдельно знающий искусственный текст? То есть, есть ли уже потребность в тех людях, которым называются дата-сайентистами, а она широкая или пока она только в зачаточном состоянии? Вот как, собственно, с этим при, при обстоят дела в ваших компаниях? Вот я начну с Булата. Ну, вообще, абсолютно справедливый тренд, Огромное, огромный спрос а, сейчас. То есть, действительно, ну, правда, когда мы говорим дата Science, опять-таки, это как, это как IT, внутри огромного IT-мира еще более огромный IT-мир, да. То есть, понятно, что дата Science – это как огромная огромная сфера, где огромное количество прикладных навыков, как, чисто, как любой там, чистый математик-теоретик может себе работу найти, так человек, который в целом, может быть, не очень силен в математике, но хороший инженер может себе работу найти. То есть, это целая определенная сфера. дата Science сейчас, кстати, во-первых, развивается, мне кажется, Uh, вот основной, скажем, точка роста этого направления она лежит даже не в инженерии сейчас, а в тех, кто вообще. В принципе, понимает, на что эти данные влияют, да, потому что в компаниях только-только начинается история вот с большими даталейками, только-только. этот вот как как с маркетингом, там, можно mm -hmm. собрать большое количество данных, но если у тебя нет хорошего маркетолога, который способен строить гипотезы и проверять, то и данные, они бессмысленны. Поэтому, кстати, вот говоря про дата-сайенс, как бы, в принципе, вы вполне себе можете стать маркетологом, закончив эту дисциплину или какой-то другой смежный бизнес профессии, да, собственно, обзавестись, а не обязательно быть человеком, который будет строить какие-то там корреляции, считать, в общем, там более сложные математические модели строить. Поэтому за Data Science будущее однозначно плюсую. Активный, спасибо, Влад. Я поддерживаю. Мы пару лет назад начали активно развивать от направления. Сейчас у нас есть запущенные проекты, в том числе и с зарубежными заказчиками. Я не могу сказать, что мы сейчас активно набираем 20 сайтистов, но надеюсь, что в ближайшем будущем это случится, и наших, этих проектов станет больше. Потому что я поддерживаю то, что тренд очевидно есть, развитие ожидается, и мы будем стараться идти в ногу с этим трендом. Спасибо. Я много комментировать не смогу по этой теме. Могу сказать одно, что у нашей компании потребность таких специалистов тоже есть. в да, организации собственно, есть целый департамент по работе с большими данными. Отдельный департамент, который работает со статистикой, еще с чем-то и так далее. Вот. Определенно за, как бы, за этим будущее. Если раньше эта история была больше теоретизирована, то сейчас до этого дошли и технологии, и по вычислительной мощности. Да, то есть раньше проигрывать было сложнее. Вот, сейчас стало гораздо проще. И, как правильно Влад заметил, вот многие компании начинают думать, а как эти данные применять, да, то есть данные о продажах. Вот, если коротко могу пример привести, да, собственно, вот Walmart это гениальная такая сеть по продаже электроники, а-ля нашего. «Эльдорадо», «Мвидео» и так далее, и тому подобное. Там просто стоял анализ. Почему-то вот в одном месте какая-то определенная модель телевизоров перед Рождеством стала гораздо быстрее продаваться. Да? Человек задал вопрос, почему, позвонил директору этого магазина. Тот говорит, да вот у меня продавец там поставил елку и какую-то смешную историю рядом написал. Он дает команду взять то же самое, сделать во всех магазинах. И, в общем, эти телевизоры просто взяли и все распродали. Вот это работа с большими данными, не работа с большими данными, Как, да? Вот. Это аналитика, возможно. Это да, это, это аналитика, да. И то есть э, те компании, которые смогут работать со своими данными, выискивать там тренды и принимать, э, так скажем, решения, основанные не только на ощущении руководителя либо еще кого-то, а именно вот, обоснованные какими-то конкретными данными, они обязательно в своей нише будут победителями. Спасибо. Буквально перед тем, как мы будем уже завершать, вот Банк России все-таки известная организация, вот Процифоровый рубль, большое спасибо, что сказали. Хотел бы как раз спросить Симберсофт и технократию, вот можете ли вы, как раз таки все-таки IT-сфера работает еще и на другой бизнес, то есть мы часто делаем заказы для других компаний, вот можете ли вы назвать, назвать каких-то известных ваших крупных клиентов или сферы, для которых ваши сотрудники делают приложения, вот, и наши студенты тоже, вот, будут этим заниматься. Влад? Okay, да. Ну, собственно, я, наверное, не могу рассказать прямо проект, но скажу, что огромный вклад в разработку этих компаний наши ребята вносят. Это Яндекс, это Альфа-Банк, это Сибур, это Татнефть, да, собственно, это МТС, GET. То есть вот эти, мы, в принципе, работаем с крупнейшими как цифровыми компаниями, так и не цифровыми. Сейчас вот КАМАЗ. Появился здесь клиент. То есть в целом э, цифровизация она как бы начиналась скажем так: вот действительно банки, наверное, задали мощный тренд. Вот именно, я считаю, что именно Альфа-банк стал первым, да, когда с Альфа-лабы вот эта вот практика появилась, она как бы запустила все остальные, там Телеком и прочее. А сейчас это в абсолютно любой компании, типа там условно Северсталь там Ленор никель которые не считаются какими-то айтишными, можно найти очень круто собраны эти отделы, потому что как бы, вообще сама цифровизация становится уже как бы необходимостью, да, которая приносит огромный доход. Потом, в любой сфере можно быть IT-специалистом теперь. Вот. Спасибо. Артемик. Я, к сожалению... Не могу называть всех известных <сих> компаний, с которыми мы работаем. А, но вообще у нас... Я только скажу на всякий случай, потому что а нас слушают ведь и, и, и, и школьники. Все-таки дело в том, что коллеги не знают, потому что не знают, да, но есть соглашение, не разглашение по которому продукты должны, как бы бренд прячется, да, кто, кто это делал. Поэтому, mm -hmm. э, скажем так, о коллегах знаю, да, но все-таки в паблик э, сферу нельзя об этом говорить. Вот, но поверьте, там очень интересная компания есть. Артемий? У нас в работе идет параллельно 100 проектов с практически таким же количеством клиентов. А основные сферы, с которыми сферы клиентов. Это крупные банки, ритейл, медицина, страхование, телекоммуникации. Постараюсь сейчас вспомнить именно клиентов, которых я могу назвать, но, к сожалению, боюсь ошибиться, поэтому не скажу. Если есть интерес, можно зайти на наш сайт. Там есть большое портфолио с различными кейсами, где описано, что для кого и как мы делали. А вообще могу привести пример. Мы примерно три года назад начали сотрудничать с одним из банков коммерческих, который был довольно малоизвестен, известен. тогда он запускал цифровую ну, трансформацию. Совместно с нашими специалистами мы за буквально 100 дней сделали мобильное ДБО, и спустя, по-моему, два года или три мы заняли совместно с этим банком лидирующие позиции в рейтинге «Марксвеб», обогнав таких мастодонтов рынка, как Тиньков, «Альфа», Сбербанк, Ну, там в одной из номинаций, по крайней мере. Как-то так. Спасибо. Коллеги, большое вам спасибо, что подошли, буквально завершая. Для наших абитуриентов, для наших будущих студентов, очень коротко, некое такое послание, совет, прощальный на сегодня, все, что хотите сказать нашим будущим поступающим, нашим будущим студентам и, возможно, вашим будущим сотрудникам. Роман. Михаил умеет такой вопрос задать, который заставляет задуматься, да, что пожелать другим людям, если даже Так, не знаешь, мне, что... так мне говорят на защиту дипломных работ. Вот. Ребят, что я хочу вам пожелать, да, если наша аудитория абитуриент, это все-таки, чтобы у вас в профессиональной точке зрения все получилось, да, чтобы вы выбрали для себя правильный вуз, правильную профессию, и в этой профессии у вас все получилось. Это такое вот от меня короткое послание. Ну ладно, спасибо. Ну я бы, наверное, там, пожелал как бы не... Не жалеть энергию на эксперимент, пока вы молоды, пока вы учитесь. Попробуйте максимально все в технологиях, там, в каком-то опыте, потому что, мне кажется, это очень важный момент на вашем этапе. Все. Спасибо, Артемий. Я бы пожелал сделать сейчас правильный выбор по поводу вуза и не бояться ошибиться. Допустим, даже если выбор сделан был неправильно, то у вас сейчас еще есть время остановиться, все хорошенько взвесить и принять другое решение. Потом в дальнейшем это будет даваться намного сложнее. Сейчас отличное время для экспериментов, и, шаг, и, и цена ошибки не такая большая, как, допустим, будет лет через 10. Коллеги, большое спасибо. Я присоединяюсь к пожеланию наших коллег, наши уважаемые поступающие. Я желаю вам... Никогда не жалеть о том, что вы делаете, то, чем вы занимаетесь, то, какой вы выбор делаете. Мы ждем вас в Институте информационных технологий и интеллектуальных систем Казанского федерального университета. С вами был Михаил Абрамский, директор института и коллеги-представители IT-отрасли Казани. Это Артемий Морозов, руководитель отдела «Бэкэнд» разработки в городе Казани компании «Семирсофт», Булат Ганиф, сооснователь и управляющий партнер группы компании «Технократия», и Роман Третьяков, начальник регионального центра разработки «Казань», департамент информационной технологии Банка России. Удачи вам! Большое спасибо, что нас послушали. Всего доброго!